Здравствуйте, дорогие зрители! Я так рада, что вы заглянули ко мне. Сегодня я расскажу, как у меня получилось шить такую двухслойную блоску. Сначала она выглядела как конструктор. Бейки широкой и узкие, верхний слой полочки и спинки, рукава и два нижних слоя. Я начала с того, что соединила плечевые швы у верхнего слоя. А теперь я приметаю по срезу карламины бейку вручную. Это помогает мне делать более ровные строчки. Эта ткань очень хорошая, у нее не осыпаются края, поэтому другие срезы я могу не обрабатывать. Для притачивания бейки я буду использовать лапку для обметывания средств. Вообще-то она для строчки зигзаг, но я чаще использую ее для прямой строчки. Она помогает сохранять одинаковое расстояние от края ткани до строчки, как здесь. На изнанке у меня есть отметки, показывающие запах двух сторон полочки. Теперь с помощью беки, которая в два раза шире предыдущей, я обработаю срез снизу у полочки. Проложу сначала, конечно, ручные стежки. И не забуду удалить их после соединения на машинке. Также поступлю с линии низа верхнего слоя спинки. Верхний слой готов. Займусь теперь вторым нижним слоем. Сложу лицом к лицу спинку и полочку и соединю плечевые срезы. Линию горловины обработаю швом с закрытым срезом. Теперь я складываю нижний и верхний слой так, чтобы они были ко мне лицом. И соединю линию пройма одним швом. Теперь втачаю рукава. Для удобства их можно вколоть булавочками. Выворачиваю блузку наизнанку и уравниваю все срезы. Проложу строчку по боковому и нижнему шву рукава. Вот так красиво получилось. По низу рукава я проложила крупные стежки. Сейчас я потяну за один конец и соберу его на величину равную обхвату руки в том месте, где рукав заканчивается. А узкой бейкой я закрою шов встачивания и обработаю линию низа рукава.